от факторов это холестерин, лекоциты и сахар. Вот они очень зависимы от стресса, от ситуации и все. Вот. И поэтому, если ничего драматичного не произошло, сахар в 10 вечера будет относительно нормально, ну, конечно, не границы могут там плюс-минус чуть-чуть. Вот. И в принципе даже после еды ты не наешь каких-то драматических цифр. Да, Вообще, да. Если есть проблемы. Да, они есть. Только холестерин, да, а, Ну, холестерин в бляшках это тоже очень удобно. Вы знаете, очень интересные вещи наблюдаем в сосудистой хирургии. Угу. Вот у кого самые высокие холестерин и забитые сосуды видишь? Вот у кого? Вот, да, вот допустим, у дамочки вот в моей комплекции или вот у такого вот тощего мужика? Я думаю, скорее всего, от мужика. мужика. Да, насквозь забитые сосуды, то есть просвета не видно. Вот удивительное дело, самые высокие цифры холестерина. Это же тоже можно проверить, да? Это можно проверить. И чаще всего это нарушение системы, системного характера. Сейчас мы подходим к тому, что можно посмотреть генетику. Я вас пока, как в кинотеатре, музыка играет, а играла раньше. Я вас, например, в месах, беседы, светской беседе расширяюсь, проехала. Вот, к теме мы перейдем позже. Мы сейчас вплотную приближаемся к изучению генетических аспектов многих заболеваний. Единственное, что когда вы читаете, сейчас все интернет образованные, это нормально, мы широко читающие курсы, публика, страна, это замечательно, но имейте в виду, даже если вы, вы имеете генетическую предрасположенность к чему-то, еще не факт, что это выступает расположение да да, да, да да, это совершенно, совершенно не факт, да? да, то есть должна быть предрасположенность раз, потом, э, как сказать, генетика может нас предостеречь от чего-либо, да, но сказать, что все, я обречен только потому, что я имею какую-то мутацию, вот ни в коем случае не надо, есть, это я вас на будущее предостерегаю от э, недобросовестности продавцов медицинских услуг, да, то есть, когда морочат голову и говорят, что в вашей семье надо проверить, вот вы все такие толстенькие, вы все обязательно умрете от атеросклероза там, или от сахарного диабета, давайте вам посмотрим, сделаем генетический паспорт и так далее, можно его сделать. Но говорить так, что все перемотка мухи именно от этого заболевания нет. закупорка вот сосудов, закупорка вот сосудов, да, вот оно как вообще проявляется? Закупорка сосудов как проявляется? Ну, допустим, чаще... Или когда анемия появляется или нет? Нет, не всегда. Вот насчет аниме мы с вами здесь коснемся. Значит так, я сразу предупреждаю, что слайды я сделала, это немножко для меня весенка, да? Больше я рассчитываю на ваши вопросы по крови, по своей системе. Почему? Потому что хоть я заместитель главного врача по диагностике, то есть Сидорова Елена Владимировна, отвечаю за всю диагностическую службу в клинике, по своей первой специальности я врач клинической лабораторной диагностики и практически 30 лет занимаюсь ей. То есть вот эти вот вопросы по мне будете задавать, я вам буду отвечать. А по сосудам могу ответить так, что сейчас существует множество э, способов определить, есть ли проблемы. Часть из них для вас, для, для самих на поверхности лежит. Допустим, начали отекать ноги, да? То есть есть э, как, какой-то мини пальцев ног, рук, там все, то есть вот э, несостоятельность. То есть эта симптоматика, она обычная. То есть, которую вы можете не заметить. Потом, когда заметили, что это стало постоянно, нужно уже подумать, откуда это идет Либо это изменение связано с тем же самым алкангрозом, либо связано с той же самой свёртываемостью крови, о которой мы сейчас будем с вами рассказать. Да? Ну много, много поводов. Я с чего хочу хотела бы начать. Вот весь идею сегодняшнего дня вы поняли? что мы пытаемся повернуть пациентов к своему здоровью, к своему лицу. Вот э, на третьем этаже сейчас читала очень хорошую лекцию. Вот так самая Елена Сергеевна, это заведующая гинекологическим отделением, очень опытный гинеколог. И мы с ней сейчас вот в гардеробе пересеклись и сказали друг другу, что если сегодняшняя лекция Елены Сергеевны кого-то из присутствующих женщин повернет сходить к гинекологу, это большое дело, потому что мы, к сожалению, относимся к себе очень прохладно. Вот. Мы вот эти многие вещи, банальные совершенно, скрининговые, мы почему-то их выпускаем. Вот посмотрите, сегодня мы вам показываем возможности поликлиники. Вот, кстати, я сразу, сразу прошу прощения, что я сижу, да, потому что удобнее, видишь, что Вот, смотрите. Современная поликлиника оснащена более чем хорошо – диспансеризация взрослого населения. Вы про нее слышали? Слышали. Поделили возраст на три, и вот она – диспансеризация. И когда с высокой трибуны начинают полоскать и говорить «нет, диспансеризация – это ерунда», вот позвольте не поверить в это, да? То есть вы придете, у вас будет флюорография. То есть там набор в соответствии с возрастом, да? Вы ответите на вопросы анкеты, которые многие недооценивают, да? А ведь на самом деле, ответить на вопросы анкеты и ее проанализирует врач-терапевт, вот там будет видно, есть ли среди родственников ранней смерти от сосудистых катастроф, есть ли диабет среди близко родственных людей, да? Все, пожалуйста. Потом, холестерин и глюкоза. Простые совершенно исследования, очень простые. Но когда вот, в моем за 50 возрасте холестерин и глюкозами немножечко повышенная перунда, то это нормально, с возрастом они должны расти. Сейчас нас немножко зомбирует опять же производитель препаратов, что все должны жить с холестерином 4, но есть э, таблицы возрастных изменений лабораторных тестов. И там четко написано, что с возрастом все немножечко улиняется, что-то наоборот укорачивается. То, что в 20 лет это норма. 50 это уже не нормально. Вот. То есть вот это всегда надо философски говорить. Дальше, женщина после 40 лет обязательно маммография, да? Все. Это предлагается совершенно бесплатно, бесплатно в условиях поликлиники. И посмотрите, сколько сразу факторов мы с вами исключаем Вот смотрите, если у вас женщина раз в два года обязательно должна пройти мамографию. Есть 2 циклы и есть 3 циклы. Это 40 циклы. лет. Да, 40 лет. До 40 лет УЗИ вот. молочных желез. Вот. Ну да. То есть если нет, собственно, жалоб. Да? Все. Вот. Плюс, естественно, омолодили возраст похода на онкокситологию. Вот, к сожалению, очень помолодела онкология. Да? То есть все, что вам предлагается в возрастной диспансеризации, нужно проходить. Мы себя страхуем по многим показателям. Никто за нас с вами этого не сделает. Да? Доктор будут ругать, что у него плохая посещаемость диспансеризации, что не все с его участка пришли. Вот. Но на поводке никто никого не приведет. Правильно? Мы должны отвечать за собственное здоровье сами. Ну, а теперь а у нас. Если пролететь, через три года. Через а там через три года будет снова. Но у вас у всех есть полис, по которому вы прикреплены к определенной поликлинике. Пройти медосмотр у себя в поликлинике, даже если это не ДВН, вы полное право имеете, то есть вы приходите к терапевту, она проверяет, что вы, допустим, год не были на фотографии. Перво-наперво напишут туда, Что год никто не видел, какой у вас гемоглобия. Тоже. Посмотрев там сетку возрастных назначений, назначить дополнительное средство, не обязательно и не нужно ждать времени специализации. Я обращаю внимание на то, что она существует. И имейте в виду, что вот, просто советую не монтировать походов. Причем зачастую хватает одного дня, чтобы это все пройти. И, насколько я поняла из новой редакции программы «Госгарантии», у нас сейчас работодателя обязывают выделять один день, посмотрите внимательно, выделять один день на этот предосмотр. Вот. То есть вы можете себе это позволить вполне на законных основаниях, на почитать что вы читаете соответствующую юридическую основу. Вот. Ну давайте теперь немножко поговорим о крови, о свертывающей системе, о тех вопросах, которые беспокоят очень большую когорту наших пациентов. Во-первых, ну, во я не, никому не открою секрета, что мы все состоим из системы ткани. Да? И кровь относится к той же ткани, только она находится в таком состоянии, которое жидком, позволяющем двигаться по сосудам, переносить кислород вот, и выполнять ряд необходимых функций, среди которых функции питания, транспорта кислорода и защитная функция, естественно, по составу. Вот. Все ткани снабжаются питательными веществами тоже благодаря крови, и обезвриживаются многие микроорганизмы за счет содержания в крови различных. Составных частей, говорит говорить так. Вот. Естественно, что тем же током крови выносятся продукты жизнедеятельности организма, то есть метаболиты. И вот на основании анализа этого замечательного вещества как кровь, мы узнаем, что у нас внутри происходит. Из обычного общего анализа крови можно сказать о биографии. Вот. То есть, начиная от того, есть ли анемия, нет ли анемии, да, то есть мы рассмотрим гемоглобин. Больше того, мы давным-давно уже не обходимся. Я не знаю, вы у нас э, из присутствующих кто прикреплен к здешней поликлинике? Никто. Да. Вот анализы свои давно видели вы, вот как выглядят наши здешние? Вот. Вот. Да, почему, значит, вы этот анализ видели? То есть поликлиника после того, как она стала университетской, попала у меня немножко в такую хорошую в хорошее русло то есть мы даем опять дифовый большой анализ крови и вот если его вот так вот смотришь можно сразу увидеть не только гемоглобин, а какой это гемоглобин какие это эритроциты, да, красные кровяные тельца, сколько содержится есть ли склонность к пенемии? вот интересный, интересный момент могу сказать да? что мы вроде как привыкли что молодые давочки, анемии мелкие эритроциты низкое насыщение кислородом, кислородом в тани, все, а у нас все больше и больше стало мужчин, у которых гемоглобина много, а он бестолковый. Эритроцитов много, но они переносчиками кислорода не являются. Вот благодаря новым аппаратам, новым нашим микроскопам мы видим, что при том, как да, норма норм, норм гемоглобина, я вам напомню просто, что 120-140 это женщины, и 130-160, сейчас уже 170 – это мужчины. Прошу обратить внимание, если хоть раз вам скажут, милый дамы, что 110 – это не анемия, вы скажете, что ниже 130 – это уже анемия, ниже 130 у мужчин – тоже анемия. Вот нужно уметь работать в рамках границ норм. Вот здесь 120 – это уже пограничное, ниже – это анемия. И вот когда ты видишь у мужчины гемоглобин, 70, на верхней границе нормы, и мелкие перитроциты в картинке крови, ты понимаешь, что у него есть и голокружение, и слабость, и, возможно, он немножко сонлив. Вот. Только потому, что у него за счет мелких и неактивных эритроцитов перенос кислорода нарушен. Вот. Та же самая история, вот, то есть красную кровь мы с вами посмотрели, та же история с лейкоцитами. У нас популяция, так как мы достаточно мало гуляем, достаточно много принимаем препаратов, причем без контроля, мы тихонечко губим выработку лейкоцитов. То есть в костном мозге лейкоциты уже вырабатываются хуже. А в лейкоцитах сидит весь наш с вами иммунитет. Вот. Поэтому э, вторая красная строка, которую вы должны запомнить, пожалуйста, не злоупотребляйте, ведь самолечение. Да? То есть, прежде чем купить таблетки широко разрекламированной цепаной, все-таки подумайте, что печень у нас одна, костный мозг у нас один, с возрастом он бедолажный тоже хуже начинает работать, а если мы начинаем его тихонечко глушить протетамолом, вот они хорошо откликаются и печень, и костный мозг, да? а протетамол у нас с вами входит в любой препарат, в любой, в любой совершенно, да, вот. Я понимаю, что не побежишь с каждым тихом к врачу, да? Но когда ты понимаешь, что ты день, клан болеешь, два, три, ну, все, выходные кончились, идите к врачу. Вот. Иначе мы просто себя тихонечко потравливаем. И все это отражается в картинке правда. Та же самая история с тромбоцитами, к которым мы перейдем вот как раз в свертывающую Тромбоциты мы тоже искусственно себе занижаем. Если норма 180, а верхнюю ставят 350-360 по разным справочникам, вот поверьте мне, среди присутствующих в зале 180 и выше будет очень немного. Все сидят уже ниже, и поэтому сейчас всерьез пишут о том, что нижнюю границу нормы по тромбоцитам надо снижать до 130. А почему? Потому что это популяционное показатель. А почему они так снизились? Опять же, свежую воду, мы не видим. Входит пешком мы очень мало. Вот. И мы не стимулируем выработку цитов. Ну и плюс еще там будет, покажу их подавление. Вот. Дальше у нас остается еще один показатель в общем анализе. Это соя. Вот. Соя, если вы видели на четвертом этаже от моих эндоскопистов. Но тот, который показывал вот эти вот все веселые картинки высокие, вот, он вот как раз сегодня с температурой. Мы его пытались убрать, но вот. он сказал, что он не заразный. Да, это как нет, Гастель который читал лекцию аэропридуста, другой. Это Эрад это эндоскопист который рассказывал про удаление фолипов, который показывал. Вот тоже сегодня что-то рассказывает. Да. На четвертом Попа. этаже вы не видели, там интерактив был. Они очень интересно показывают на печени, на, э, там, на красном перце, как они удаляют. В общем, там интересная технологии, технология. По-моему, По они все, сидели, сидели еще в поле, когда я была. Вот. Вот, Сорин. Я всегда, я всегда говорю о том, что э, вот этот самый простей скорость оседания электроцитов. Настолько показательный кусочек общего анализа крови, что не стоит ремонтировать. Да? То есть мы можем по этому показателю увидеть, насколько дав, дав, дав, давний процесс. Никогда не выскочит соя сразу, как только мы заболели. Никогда. Оно всегда поднимается вставанием вот. и также возвращается. Медленно. Вот э, одна из э, распространенных ошибок, когда начинают после того, как э, пролечен воспалительный процесс, без ума бороться сразу с соей. Не надо. Там нужно выждать месяц. Вот через Это месяц. Скорость оседания эритроцитов. Это очень простая методика, когда мы наблюдаем в течение часа, как осаждается столбик эритроцитов э, по, э, в смеси с цитратом натрия. То есть под собственной тяжестью слипаются эритроциты в столбики и опускаются, опускаются, опускаются. В норме у мужчин сои до 10, от 2 до 10, вот. у женщин до 15. Опять же, с возрастом сои после 40 лет у женщин допускается 20, у мужчин допускается 15. То есть контрольный анализ, чуть -чуть месяц. А что через месяц. Это, это, это, это, это не свертываемость. Соя, соя очень часто, сои это сопровождение воспалительного процесса, удлинение соль, укорочение это наша свертываемость. Да? То есть я почему говорю, что если соли 2 и стабильно 2, то скорее всего есть склонность эритроцитов к агрегации, не тромбоцитов. То есть они агрегируют и даже экстракт натрия не дает им распадаться. Вот. То есть в общем анализе кроме наша с вами картинка. Кроме того, у нас есть в любом автоматическом анализаторе еще популяционные картинки, да? то есть популяция лейкоцитов. Гранулоциты, лимфоциты, моноциты, базофилы, и зенофилы. Вот. Я не буду вам морочить голову, я и так, прошу прощения, без обид, вчера пыталась свою лекцию, которую делала для студентов, переложить на какой ну вот вот поэтому я стараюсь рассказывать своими словами на понятно чтобы... понятно извините ради бога если беда да лучше останавливайте теперь спрашивайте да, все вот и вот мы с вами должны понимать что э, за общим анализом крови вот мы сейчас перейдем потихонечку к тем проблемам которые нужно знать да? то есть человек э, э, при, по природе своей устроен очень гармонично и вот эта вот реология крови, ее вязкость, ее скорость движения, ее текучесть, и она запрограммирована внутри. И если где-то программа сбивается, начинается. Например, есть у нас два вида, два направления свертывания. Это тромбоциты, которые находятся у нас в крови, и будем говорить так, в составе форменных элементов крови. Проверечку с кровью представляете? Я могу вернуть картинки, да? То есть, если мы дадим пробирке с кровью отстояться, будет прозрачная желтая часть, это плазма. Внизу будут форменные элементы. И вот среди этих форменных элементов основным элементом, отвечающим за свертываемость крови, к ним относятся тромбоцит. Правильно? Правильно. Они содержат в себе факторы свертывания тромбоцитарного звена. А вот в верхней части в плазме есть плазменные факторы крови, вот, и работают они в совокупности, то есть в гармоничности этих факторов и заложено наш свёртвое. Более того, могу сказать, что, э, допустим, если одного, одного из факторов не хватает, есть 12 факторов свёртвого в плазме, и есть ряд, как э, сказать, сдержащихся очень малого количества факторов тромбации. Вот. Это я, по-моему, вам уже и так рассказала, что общего количества у мужчин в организме до 5-6 литров, у женщин 4-5 литров. С времен физиологии человека из мединститута мы все знаем одно, что одна 13 часть нашего веса это кровь. Очень простая повода. Сколько содержится. Ну и теперь мы немножко поговорим о свертывающей системе крови. Вот. Это та которая, система, которая обеспечивает сохранность в сосудистой системе, предотвращает гибель организма от кровопотери и от кровообразования. Вот как раз способность крови свертываться, происходит спонтанная остановка. Опять же, давайте на примере. Вот я сейчас вам найду картинку сосуда, но будет все понятно. Тему свертывания. Вот. Замечательно. Вот он порез. Вот он порез, вот он мы повредили. Засок. А все нормально. Вот, вот пожалуйста, вот, вот молодец. Вот замечательно. В следующий раз тоже, кстати, у вот, вас пользуюсь. Скарификатор. Никто не помнит, какой был прокол. Уголочком или гилятинкой. А кучек был в А кучек там тоненькая иголочка. По mm -hmm. да? Все понятно. То есть это был тоненький прокол. Он немножко не так будет выглядеть на картинке, но все равно. Вот оно, повреждение сосуда. Их несколько видов. Мы берем боковые, э, с боковым копьем стеррификаторы металлические. У нас бывают э, как гильотинка, который плоский. А это просто как маленькая тоненькая иголочка. Все, это мало травматично считается. Но на сахар хватит, на общий анализ не наберем. Ого, вот, ну отлично. Вот. То есть как бы, вот этом, там только на сахар такие проколы, это для какого вот, то для какого вот, вот. человека. Повредили мы сосуд. Первое на что происходит? Происходит активизация факторов свертывания тромбоцитов. Они сюда подтягиваются, тут же начинают слипаться, тут, тут же начинают э, затягивать все. И вот факторы, содержащиеся в тромбоцитах, активируют факторы свертывания в плазме. Сейчас тоже, наверное, красивую картинку, пока они это делают. Вот здесь вот есть немножко сети из волокон фибрина, видите? Сначала тромбоциты становятся клейкими, они подтягиваются к этой рамке, потом образуют пробку, и в этот момент, когда начинают разрушаться оболочки тромбоцитов, которые образуют эту пробочку, они начинают активировать выработку фибрина Вот самого первого фактора цепочки из 12 факторов свертывания. Это уже плазменное звено они подтянули, то есть плазменные термоцитаты, все время тесно связаны друг с другом. И вот этот вот тромбик вот он затягивает поверхность сосуда. Дальше у нас, когда образовался вот этот тромб, в обязательном порядке должна включиться фиблионетическая активность, потому что иначе мы начнем зарастать тромбами местными. То есть ну, тромб, когда включится фиблионетическая система, должен включить систему сглаживания, как утюжок. Вот лишнюю часть тромба он должен убрать и выровнять поверхность сосуда. То есть вот эта вот система — это каскад. То есть запускает один фактор запускает другой, а дальше запускается вся каскадность. Дальше ну, вот еще такие картинки вам, которые я вам рассказала. Рыблая пробка, тромбокластины с попередливыми тромбоцитами. Вот такие уж популярные. Как, любое, вот любое повреждение сосуда, то есть это может быть, ну, здесь вот на примере занозы и образование, здесь, скорее всего, даже образование в То есть воспалительное повреждение. Все. Но здесь вот мы с вами обсуждали ситуацию, такую примитивную совершенно, когда мы поранили извне, да? Сосуды могут повредиться и изнутри. Вот, например, причины. Артериальных тромбоза очень часто э, становится воспалительное заболевание. Тромбо, тромбоз э, образуется после повреждения внутренней стенки сосуда, то есть с поверхности нет ничего. И ну, когда внутрь у нас очень часто попадает инфекционный агент какой-то, э, вирусный агент какой-то, который поселяется внутри стенки сосуда, разъедает ее изнутри и вот тем самым запускать каскад, тромбообразование. Вот о чем вы меня спрашивали. Вот эти тромбы, которые запустились, их трудно остановить, пока не первопричину не поймаешь. То есть нужно понять, что запустило каскад вот этот. У септических больных, то есть когда инфекция тяжелая, когда развивается сепсис, очень часто это сопровождается тромбозами. Очень часто Невозможно остановить, почему сепсис всегда считался смертельной опасностью. сепсис? конечная точка запущенного воспаления. То есть это уже, ну, как правильно сказать, смертельная терминальная фаза воспаления, когда уже сейчас с сепсисом борется благодаря антибиотикам, хорошим антибиотикам и то. Ну, то есть нужно угадать, какой он природы, да? То есть если это бактериальный, да, антибиотик. Он может оказаться длитковым он может оказаться вирусным. То есть нужно всегда искать природу. Возглуднительный, нужно подбирать э, препарат. И то, что сейчас от, э, не, как сказать, нет стопроцентной смертности от СИПС, все заслуги, конечно. лекарств тоже говорится. Ну и вот еще тут Страшилов немножко порассказывал, да? Что нарушение свертывания крови играют лидирующую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, это напрямую все связано. К сердечно-сосудистым заболеваниям относятся не только кардиологические проблемы, это очень большой пул неврологический, все инсульты здесь сидят, да? в неврологии все варианты, приходящих к мозгового кровообращения вплоть до, до инсульта, в кардиологии все варианты стенокардии вплоть до инфаркта. Да? Клиническая актуальность этого направления отличается своей остротой. Почему? Потому что у нас очень много повладений заболеваний. Опять же вернусь в прошлое. То, что 20 лет назад 30-летних инсультов мы почти не встречали. А сейчас встречаем. У нас за год по 7, 8, 10, Случаев инсультов у пациентов до 35 лет. Значит, за прошлый год самый молодой ишемический инсульт девочка 20 лет. Жду вопросы. Почему? Мутация, я понимаю, да? Нет. Кто еще справился? Молодежь. Экология. Кология. Ну, смотрите, вот, смотрите, вот это вот все правильно, но здесь есть еще одна э, сторона, о которой мы забываем. Мы немножко сказали с вами о рекламе лекарственных препаратов. Есть самолечение, раз, бесконтрольный прием оральных контрацептивов, это бить Божий, вот сразу вам говорить ВИЧ Божий, очень, очень. Вот, сразу, раз уж мы коснулись этой темы, скажу, раз мы решили с вами, что вопрос-ответ. Девочка была с мамой. У меня кабинет находится на границе с отделением МРТ. Ну вот так получилось, что я, я говорю, молоденькая девочка, и ребята мне показывают, смотрите, это человек шумит. Все. Мы в этих случаях сразу отправляем мне отложку свою, все. Я к маме, я, я говорю, что-то, она такая, вот, мы пришли, нас направили, все, я говорю, так, в я ее спрашиваю, говорю, а применяют, она на меня так смотрит, и говорю, да, я говорю, зачем, цикл выставляю, да, сбился цикл, я восстанавливаю, худенькая девочка, все, я говорю, мамочка, а вот это надо было вот так, я не лезу, это не моя стезя, все, вот, то есть, это правильное лечение вот этих нарушений циклов, но для этого девочку надо было обследовать, можно ли это ей назначать. Да. Есть? Да. Да. Вот для того, чтобы назначить как гормональные контрацептивы, так и заместительную гормональную терапию женщинам пофигского возраста, нужно в обязательном порядке плотно посмотреть свертывую систему. Вот Наверное, с лет 10-15 назад эта тема начала очень плотно интересоваться, потому что у нас стали появляться вот эти девочки. Но тогда им было 30-35, все. Сейчас прогресс шагнул настолько, что 20-летний лечит параллельно И поэтому мы будем встречаться с ишемическими инсультами чаще, чаще, чаще. Если мы не научимся их обследовать. Вот. В этом случае что-то, говорите. На практике, на если Конечно. Если назначает, то в обязательном порядке смотрится развернутая полагограмма. Список тестов могу перечислить. Вот. В обязательном порядке все это обсуждается, да? Вот. Потому что это действительно группа препаратов реально работающая. Она нужна. То есть, как бы, нисколько не умоляю, достоинств, здесь нужно только посмотреть до начала приема, и потом в динамике обязательно ряд тестов ну, уже сами усмотрели. Та же самая история, когда мы начинаем лечить все, все что угодно. Противоспо противодлительный прием препаратов у пациентов с ревматоидными заболеваниями, да? То есть ревматоидные артриты, васкулиты. сейчас очень много. И могу сказать так, что вот ревматоидных заболеваний их и всегда было очень много. Их не очень хорошо диагностировали. И поэтому мы привыкли, что ревматоидный артрит — это 80-летняя бабушка, которая вся вот такая скрюченная, а на самом деле бабушка начала болеть, на лет в 35 примерно. Вот. То есть вот там тоже есть как сопутствующее это нарушение в свёртывающей системы крови. Там, кстати, как кровотечение, так это работает. То есть вот свёртывающую систему крови нужно беречь, жалеть или лезть. И если ты сталкиваешься с каким-то заболеванием, системным или каким-то, э, это очень важно для людей, которые длительно принимают однотипные препараты. Но вот есть свое системное заболевание, и когда человек вынужден одну и ту же группу препаратов принимать, да, вот всегда с систему брови надо контролировать. Вот. Надо контролировать многие вещи, но светло я еще раз говорю, береть, береть жалеть или не Ну вот. и вот когда мы говорим о... Продолжительности жизни, причины смертности. Вот. Есть еще и проценты инвалидизации. Да? Высокая смертность, умирают молодые, да, у нас, я говорю, инфаркты, и все. Ранние инфаркты, мы в последнее время у нас в кардиологии договорились так, так как у лаборатории есть такая возможность, мы все молодые инфаркты типируем мы смотрим все-таки генетический паспорт и собираем анализ если встречаются ну, вот в этом году был лайн исход, мальчик 29 лет и инфаркт уже не первый рубец от инфаркта на сердце есть и умер от инфаркта стали копаться в наследственности ни один из мужчин в их семье им перешагнул 40 лет ни один то есть папа, дядя, дедушка все ушли до 40 лет вот так. То есть там, если посмотрели, есть генетические изменения в той же, же свёртывающей системе крови, но, скорее всего, там надо более глубинно смотреть, там, возможно, какие-то эффекты, да? вот. Есть интересные случаи среди молодых людей, занимающихся спортом. Да? Откуда тромбы прилетают? В лягачную при артерию, в сердце, да? видеть конечности, все, то есть те, те самые варикозы, варикозы, тромбозы глубоких вен, тромбозы глубоких вен зачастую не видны, но тромбоэмболии заключены в артерии. Это все идет из ног. Вот. поэтому э, разумная нагрузка на ноги, э, наш э, сидячий образ жизни, то что ну, вот, вот так вот это, мы работаем, мы сидим постоянно, и согнутые в коленях, ноги, и все. Вот, пожалуйста, есть уже где чему отложиться. Все. То есть вот это вот тоже нужно знать. И э, что еще? Ну вот 20% умирают в трудоспособном возрасте. Есть такое, к сожалению. Ну вот про нормы или системы крови я сейчас вам начала уже рассказывать то если у вас есть, кстати, о наследственности, да, то есть мы заплатили это, есть ли в близкородстве, а на сегодня ответили, все, вот, обязательно есть близкородственные болезни, то есть если мы смотрим, мама, папа, брат, сестра, да, есть в семье были тромбозы, есть в семье... Мы, наверное, даже вот наши бабушки, где-то наши мамы не ходили, не обращались, но вы помните, что вы обращали внимание на ноги, что там гроздями вот так вот висят вены, да, что там, может быть, у кого-то на по, по мужской линии та же самая история. – любит? – конечно, конечно, конечно, конечно, все, все, все вот отсюда. То есть нужно где-то для себя взять на заметку, что мне нужно было бы посмотреть свою звездную систему. Значит, Первый на раз в год мы что с вами делаем? Мы сдаем кровь, общий анализ крови обязательно, чтобы посмотреть тромбоциты. Холестерин сдаем обязательно, чтобы посмотреть, нет ли избытка, который приведет к засорению стеночек сосудов, лифте массы и отложению пляшек в тех местах, где они у нас откладываются в сонных артериях, в позвоночных артериях, в брюшной аорте. Там, где есть небольшие изгибы, где у нас вот здесь вот поворачивают артерии, вот на, на этих боковых штучках откладываются бляшки. Бляшка тихонечко растет и потом тихонечко перекрывает просвет. Да? Вот этого не надо допускать. То есть нужно аккуратнейшим образом со собой следить. Вот. А уж если у нас в наследственности такое есть, даже если у вас нет жалоб. Да? Вот э, ответив на вопросы вот этой анкеты, для себя даже проанализировав, все-таки посмотрите, ну пусть не каждый был, ну пусть вот раз, раз сделали, посмотрели, как ваша сверху проживает, а дальше уже по симптоматике думаете, да, и не стесняйтесь переспросить своего лечащего врача, сказать, вы знаете, что-то мне показало диагноз на голову, да, что-то считалось как я вот. Очень интересно, если к вечеру, допустим, отекли ноги из-за того, что были высокие каблуки, целый день ходили, и они отекли равномерно, это одно. То есть ноги в прохладную воду, положить повыше, а то сформировался, все. А вот если отекла одна нога, это уже на что-то наводит, да? на какие-то грустные мысли. Нужно уже подумать, посмотреть там, и последить за собой. Еще раз говорю, в нашем это источник многих бед, если только там засорились сосуды, если там начали образовываться тромбики, если там какие-то клапаны хуже работают. Вот. И вот такая вот картинка. Ну, сложный биологический процесс образования в крови эти белка фибрина. Белок фибрина у нас еще, вот почему я вам начала говорить про воспаление, потому что параллельно... Фибрин образуется при воспалительном заболевании. Белок фибриноген, это боли, белок фазы. Что из этого следует? Наше воспаление приводят к запуску механизма тромбообразования. То есть любое воспаление априори немножечко простимулирует нам процесс тромбообразования. Чем сильнее воспаление, тем опаснее тромбообразование. Плюс ко всему, при воспалении мы часто теряем жидкость, мы становимся становится более густая вязкая. Двигаться она становится хуже, залипание происходит чаще. И вот эти вот комочки мелкие, они образуются вместо, сначала в мелких сосудах, потом в голову. Ну вот картинки -коагуляция, вот Интересные вещи видишь а Коагуляция да, – да. это процесс э, свертывания крови, гипер – это повышенная, гипокоагуляция – это пониженное. Да. Да, да, да. вот. И э, почему мы в основном с вами говорим о гиперкоагуляции? Гипокоагуляция встречается реже. Вот э, в своем процентном составе она, наверное, относительно гиперкоагуляции 30 то есть склонность к гиперкоагуляции повыше. Есть, конечно, это, э, среди нас с вами те, у кого есть э, гипокоагуляция. Не, не те тромбоциты, про которые я вам говорила, что их стало меньше, но мы не стали кровить так вот беспрестанно заклепываться. Мы э, потихонечку адаптируемся к тому, что у нас их меньше. И еще есть понятие количества тромбоцитов, да? а есть понятие их качества. Бывает такое, что тромбоцитов. Ну, сколько там? Ну, 150, может быть, да? Но они нормальные, живые, они дают возможность поддерживать тромбоцитарный гемостаз Вот. И никто не закровил, никто там не коммер за этого. А бывает так, что пару раз были случаи, но это часто сопровождает отравление. Высокое количество тромбоцитов, но они пустые. Они не слипаются, не агрегируют, ничего. Они вот прошли, как мусор, и все то есть это, это не показательно совершенно. Вот, вот, вот про, про микро и я вам говорила. Уменьшается просвет сосуда за счет кровяных губок, которые это того, что кровь становится вязкой и налипает. И ишемия ткани. ишемия ткани, это когда за счет вот этих вот мелких тромбиков вот веточка за веточкой забиваются кусок, кусок ткани, забивается и становится и образуется отек. Все. То есть То это, есть это ишемия, сердца? ишемия сердца? Ишемия головного мозга, ишемия легкого, ишемия почки. Вот это может случиться в любом органе. То есть вот этот вот участок, который ишемизирован, он полностью выпадает из жизни. Все. То есть чаще всего процесс обратил. Все, его нет. Все зависит от площади. Нет, нет, невозможно все это вырезать. Даже при, при те же ишемии, которые остаются от перемиривания. Ишемическая болезнь сердца. Мы же сердце не, не оперируем. Просто из всего э, сердца у нас у каждого, тоже простой пример шитейский, да? вот такой вентильный. Сожмите свой палачок, вот у вас такое сердце. Вот. И если образовался небольшой очаг ишемии у пациента с хронической сердечной недостаточностью, это еще не говорит о том, что надо оперировать все сердце. Там достаточно провеносно. Систему, чтобы его питать и дальше. Все. Вот когда очаговый шемии все больше и больше, больше того, не дай бог, инфаркт, и по-старому очаговый шемии начинаются надрывы, вот тогда уже сосудистая катастрофа. Вот. Та же самая история с инсультами. У нас поступают пациенты и, и инсульт, да, там все. А начинаем смотреть на эморфей, инсульт-то не первый. Он уже третий, пятый, седьмой. То есть вот этих очишков в голове уже много. Просто они садились на тот участок, который не отвечал за какие-то функции жизненно важные. То есть, когда приехали уже, что разговаривать не могут, или рука повисла, как плеть, или глаз не видят, очажок вот. а попал на значимую часть головного мозга. Вот. А до этого были мелкие изменения. Вот опять же, чаще всего вот эти инсультные изменения были связаны со своей системой крови. И Причины несвертываемости нашла вот в такой простой примере жизни. Это очень часто, это, это уже мы говорим не о тромбозах, а о кровотечениях. Это недостаток кальция, витамина К, а вот с витамином К, с витамином К у нас как раз связана работа нашего кишечника. Просто если мы сейчас за каждое слово начнем цепляться, мы тут тратим и да, уйдем. очень интересно рассказывать. Спасибо большое. Вот. я просто в двух словах скажу, мы лучше еще проведем в школу здоровья, я вам дальше порассказываю. Вот. мы недооцениваем многие вещи, вот сейчас я просто вкратце скажу, что в кишечнике, кишечнике живет наш иммунитет, в кишечнике живут очень многие витамины, в кишечнике тонком у нас всасывание белка, и поэтому нужно как бы понимать, что и свертываемость у нас с вами непосредственно живет тоже там, да? Витамин К зависимых от факторов свертывания. Например, тот же самый э, протрамбин, это второй фактор. Вот. Он как раз связан с работой нашего кишечника. Ну, тяжелое заболевание печени, вы прекрасно знаете, цирротические изменения, разру... например, печени воспалительные, гепатитные, они разрушают клетки печени, и у нас прекращается синтез фактора. И это э, уже как бы вторичное. То есть это не что не синтез. синтез остановился полностью, клетки не работают. Но есть наследственные заболевания, это гипофилии. Их на самом деле очень немного, это дефицит двух факторов, либо восьмого, либо девятого, их мало. Вот. И при неправильном переливании крови, это тоже очень редко, потому что у нас сейчас очень э, жестко поставлена система переливания крови. Если во времена, когда я училась в институте, еще допускалось переливание первой группы как -то универсального донора то сейчас категорически запрещено это делается ну, только вот в условиях военно-полевой хирургии, или если уж вообще вот, не жить, не быть, там, тогда первую голку, да? все, в остальном только одно нужно, и, наверное, вы уже сталкивались, перестали ставить штампики в паспорт, да? перестали ставить штампики в паспорт в избежание вот этих ситуаций. Вот вот этих вот образований чужеродных антител, да? Почему? Потому что сейчас продвинулись мы в определении групп крови, фенотипирование, то есть в индивидуальном подборе, и оказалось так, что вот перед нами, например, дама, родившая двух детей, которая говорит, вот у меня в старом паспорте, вторая группа, мы ее начинаем делать, а мне нее Мы ей говорим, вам повезло, все обошлось, вот, но могло бы быть гораздо Поэтому не спорьте, когда вам отказываются на, на слово поверить. Более того, если поверили на слово, теперь вы можете возмутиться и потребовать перепроверки. Если требуется хирургическое лечение, в обязательном порядке перепроверяется. Да. Двойная перепроверка крови. При необходимости переливания еще и фенотипирования. Индивидуальный подбор крови. По многим моментам. Ну, это вот красивые картинки увеличения под, под электронным микроскопом. Тромбоциты, обернутые сеточкой, фибриновой нити. Вот он как образовался, образовался там я вам уже показывала, пускательные красивые. Все. И вот лекарственные средства, влияющие на свертывание крови. Есть понижающая свертывание крови, это гепарин, проксипарин, бракфарин. Значит, гепарин относится, и фраксипарин относится к группе прямых антикоагулянтов. Что значит прямых напрямую действующий в кровяном русле на факторы свертывания? Барфорин относится к непрямым антикоагулянтам. Он подавляет синтез печени второго фактора протрамина. Один из самых распространенных, оральных, то есть принимающихся внутри, от таблетированных антикоагулянтов это варфарин. Чаще всего назначается пациентам э, с, с фибрилляцией предсердий, э, после операции на клапанах сердечных. И э, вот мы с кем-то дискутировали сегодня во флюорографии, когда были, насчет вофарина. один, на мой взгляд, из самых удобных в приеме, это моя личное мнение, потому что я 25 лет этими непрямыми инструментами контролем занимаюсь, еще с времен фенилина и синкумара. Вот. Он быстро очень уходит из кровяного русла, и четвертинкой и половинкой таблетки можно аккуратно играть и возвращаться к нужной дозе. Современные антикоагулянты, они слов нет хорошей, немножко другого действия. К ним относятся к Сарелте, продакса, ревороксабан. Вот. Ну, Эпиксабан есть несколько торговых названий. Вот. Но они, там есть одна слабая черта которые вы должны запомнить, что если написано, что не подлежит лабораторному контролю, это всего лишь навсего коммерческая раскрутка препарата. Все. Нет препаратов, нет антикагулянтов, которые не нужно контролировать. Их просто не существует в природе. Вот. То есть все препараты, действующие на свертывающую систему крови, подлежат обязательному контролю. Вот. И ксорелта, как и все остальные препараты, точно так же можно контролировать. Есть зависимый фибринолиз и есть очень простой в любой лаборатории выполняемый тест АЧТВ в агрегационно частичное тромбопластиновое время. Если через три недели после приема ксорелта не откликнулся этот показатель, значит этот препарат вам просто не подходит и нужно подбирать другой. Есть фибринолитики, это стриптокиназа диатеплаза, есть анти... антиагреганты, не путайте с антикоагулянтами, это немножко другое. Наша любимая стилсулециловая кислота, тиклопедин, диперидамол – это препараты, которые не дают тромбоцитам склеиваться. Да, да, да, да. это дезагреганты. А повышающие – это тромбин, феминоген, микасол, это наоборот, когда нужно бороться с кровоточивостью, да? аминокапроновая кислота, это при обильных длительных кровотечениях и аббиканты, серотонин, препараты кальций и андраксон вот. но вам это совершенно ни к чему в каждом конкретном случае врач вам подбить розы. а вот можно вопрос да? если, например, свертывающая способность крови хорошая mm -hmm. но уже возраст mm -hmm. про мис... хотите спросить? А, да хотите спросить? есть смысл его принимать? говорят, что надо кровь разжижать mm -hmm. Мы с вами, я думаю, что одного возраста. Я не принимаю. Сейчас объясню. Она предназначает астереть. Смотрите, вот если, вот если назначают, принимайте. Потому что в каждом конкретном случае его место. Вот я как раз услышала вопрос совершенно правильно. Услышав, что надо разжижать кровь, если она у вас и так по всем показателям нормальное, просто так латать таблетки нет смысла. Потому что, если, когда начинаешь считать, что с возрастом принимать нужно, я так понимаю, что нам можно не завтракать, не обедать и не ужинать. Горсточку утром, горсточку в обед, горсточку вечером – красота! Вот. На самом деле, если уж так смотреть, у нас в популяции, например, очень мало витамина D. Вот сейчас наше последнее изыскание. Вот это вот большинство сидящих в э, курсариев можно назначать вообще без определения витамина D на месяц хотя бы. Но это так тоже не делается, понятное дело. Просто почему, вы понимаете, да? У нас очень мало солнечных дней, Вот у нас нет в рационе морской рыбы, да? И вот это вот все влияет на то, что у нас действительно витамина D нет, а дальше там цепочкой включается то, чего не хватает. Склонность к депрессиям больше, вялость, слабость, изменения костной ткани, ну есть такое, вот. И поэтому я вот по аспирину еще могу сказать, это уже подтвержденные нами сведения. 30% из нас точно его не чувствуют. Вот, то есть у нас просто, она просто не чувствует ни аспирину, и поэтому вот так вот просто с агрегантами себя кормить без нужды, наверное, не стоит. Если бы советовал кардиол скупить с чем-то другим, если есть, допустим, изменения в кардиограмме в узе сердца, кардиол спал давайте профилактическую дозу будем, это одно. А вот просто так для себя нет, не стоит. В любом случае, ацетилсалициловая, но кислота. Да, что а растворимые в кишечнике? Да-да-да, да, это... да, волочка <с там, да-да-да-да, ну вот так, то есть вот здесь вот мое частное мнение, хорошо? Вот, то есть как бы ничего не хочу сказать, Это просто мое частное мнение. Я бы сказала, что нужно пить омегу-3, это уж точно, потому что, ну не хватает у нас этого, нету, на самом деле, из пищи у нас с этого, этого, этого не приходит, вот. То, что у нас должен быть в добавках витамин Е, тоже у нас этого не хватает, даже растворимых витаминов, вот это и кожа, и волосы, и витамин D, вот то же самое, для костей. Потом я все-таки советую женщинам после 50 позволить себе хотя бы разочек пройти ту же самую денцитометрию, посмотреть состояние костей, потому что, к сожалению, мы видим остропедию у очень-очень многих. Вот. Не обязательно ждать каких-то драматических сказок. Вот придет, все хорошо. И очень хорошо, и замечательно. И лет через пять посмотрите, да? Но нужно знать. Потому что вот эти вот проблемы с костями, их потом решать вот. вот такая красивая картинка. Это наша кровь.